писателей, сказать, как их зовут и назвать хотя бы одно известное произведение. Гуглом пользоваться нельзя, да? А вот кукол? Голова? Я готов встречать. Давай-ка готов. Прошу. Вот что. Так. Это Александр Сергеевич Куш. Прекрасно. Произведение. Кадила. Моцарелла. Сейчас. Сейчас вспомню. Так. Ну, как это «Золотая цех», «Надумные русские что... «Не помню как